Когда мы уже хотим жить полноценной жизнью, ну, в общем-то, может быть, одна из, один из хороших вариантов это поставить задачу увеличить свой доход. И причем его можно увеличить ну, в разы. Да? И сейчас мы поговорим о том, как это можно сделать. Вариант первый – это работать больше. То есть, если, например, человек студент, то понятно, что просто устроиться на работу и иметь доход от того, что продавать себя там за, ну, за деньги да, на работе. Но это, скажем так, одна из экономических моделей, когда человек устраивается на работу, либо почасовая у него какая-то там оплата, аренда, да, грубо говоря, либо он работает там на основной работе, где он ходит там, от звонка до звонка. Это уже детали. да, То есть задача сегодня не, не об этом поговорить. Что подразумевает собой работа? Что человек выполняет какие-то функции, получает деньги от начальника да, ну, там, или от системы, на которой он работает, столько денег, чтобы и он не уволился. Вот. И, соответственно, он работает, выполняя функции, может быть, которые нужны не ему, а именно системе. Да? Соответственно, на работе человек, как правило, он поглощен весь день. То есть, есть четкое расписание, где он не два часа в день занят, а где он занят с утра до вечера, вот, возможно, даже в ущерб учебе, семье. Вот. Скорее всего, из-за того, что человек ходит на работу, он попадает в пробковое время, потому что большинство людей тоже ходят на работу. То есть он имеет минуса по времени доставки себя, каким-то образом добирается на работу. И с работы он тоже едет ä, тоже по пробковому времени. Соответственно, работа, она как бы увеличивает его время вне дома. Вот. И ä, работа ⁇ это одна из экономических моделей, которая ну, уже не совсем... Современная и, конечно, если вам очень нравится работать, вы можете работать больше. да, И, в принципе, это будет поощряться. Можно поменять работу на другую, более оплачиваемую, если, конечно, вам позволяет там, ваш регион. Вот, если вам позволяет там, там, карьера в вашей компании и так далее. Другой вопрос в том, что у вас не будет времени почти... Ну, при, при том что вы работаете и как правило ну, платят денег значительно меньше чем там, в других следующих видах деятельности то есть денег будет ну, в среднем как на специалисты вашего уровня. Да? И, возможно, специалист вашего уровня, вы как человек сильный, амбициозный, интересный, перспективный, но платят вам столько, сколько положено платить в этой профессии. Ну, например, там, библиотекарем устроитесь на работу. Сколько буду вам платить как библиотекарю? Преподавателям. Вы, может быть, вы виртуозно доносите информацию до детей, до взрослых, но за то, что, за то, что вы знаете там, преподаватель на уровне там, первых классов, грубо говоря, вам будут платить как преподаватели младших классов. Да? То есть, редко больше денег. В основном, денег стандарт да вот поэтому если хотите больше зарабатывать вариант первый, устроиться на работу но при этом у вас потеряется время да, есть шанс, что вот эти вот какие-то отпускные появляются там один раз в год. В отпуск один раз там в год вас куда-то там отправят от профсоюзов там и так далее. Но в это время, к сожалению, уходит и все меньше и меньше людей с обычной работы отправляют куда-нибудь на отдых там, не знаю, в Крым или в какие-то э, престижные там, там санатории, курорты и, э, и в общем-то это как-то включено. Очень часто фирмы Делают так, что новую фирму открывают, чтобы человеку не, не платить отпуск. Да? Очень много всяких махинаций, при которых человек просто все время тонет на работе. И много таких всяких махинаций, но об этом сегодня не будем говорить. То есть, если...